я боюсь, как бы, не что-то здесь такое страшное это, ребят, первая скорая помощь проехала и местные жители толпой такие говорят, вон-вон, смотри на него, вон-вон короче, ребята, тема такая, я вчера в новостях прочел о том, что в... вчера Прошел какой-то марш в поддержку, как мы поняли, патриарха и против решения о том, что... Да, матрица, матрица. да будут... То есть э, вчера проводился марш против, правильно, вот этого э, сообщества ЛГБТ, которое сегодня прошло, правильно понимаете? Да. А сейчас проходит сам, сам будтон марш. <связать> нет, ты видишь, что там мы люди тут друзями стоим. Чтобы а, такого просим, не было в гробе, конечно. Да. А я читал, что она просто вчера была. А да вчера Только, только вот, вот, сегодня. Вот мы хотим тоже пойти. Сменить. Конечно, сами посмотрите, как это. Давай. Так, а, на, а они, то когда сами будут выходить, вот эти вот. Синие. Кто выйдет? Не, они бу а, будут. То есть мы. Капитаны видят. христиан, Смотрите, а что вы скажете по поводу вот мы, например, я как человек, который просто владеет интернетом, смотрю, читаю и про Сокашвили. Что вы скажете? Сокашвиц самый Последний подлец. Серьезно? Подлец. Меня зовут Георгий. А -а -а. Хитары мою фамилию. Самый а -а -а. последний подлец. Он все продал, в мою грузу. Как вы к э, Путину относитесь? Очень плохо. Вот это правильно. Очень Путин. плохо. Вы очень плохо. Я боялся. Что очень вы каждый поддерживаю. Не не россияне. Повы. Вы чтоб вы знали, адекватная очень часть очень. россиян, никто его не поддерживает, особенно молодежь. Я в России тоже учился. Я от души скажу. Вот вы же русские гуляете тут никак, правда. Конечно. Но я грузы не в Москву поехал. Куда тому надо. Сразу остановили, ты что, туда, пока деньги не забрали, отпустили. Сакашили сделают то, что, чтобы наша Грузия никогда не Евро, Европе не была, именно то не было. Вот как раз Сакаши. Вот смотрите, Георгий, ребята, так же, как и адекватная часть россиян, считает, что неправильные действия сделал Путин в отношении э, территории Украины. Правильно Конечно. конечно. Неправильно. Спасибо. Давай. спасибо. спасибо. Короче, ребята, такая история. Я не сильно силен в ну какой-то местной грузинской политике, не очень понимаю, о каких фамилиях, о каких людях он говорит, но так или иначе, позиция о таких базовых вещах, которые меня интересуют, у нас одна, разногласия у нас не было, просто, как вы видели, человек услышал, о чем я говорю, присоединился и нам какие-то вещи поведал, которые нам неизвестны. В общем, сегодня, ребята, как мы понимаем, идет ну, какой-то марш, протест, как угодно, митинг, как угодно это называйте, против ЛГБТ-сообщества. Как я вычитал из средств массовой информации, они должны были сегодня выступать, сегодня была их очередь. Вчера вроде как выступали местные против этого марша. Но как мы сейчас услышали от Георгия, от местного жителя, это нереально. Он говорит, у нас нереально, чтобы ЛГБТ-сообщество как-то там более-менее в каком-то массовом количестве выступило. Они, говорит, превратятся в котлету, как вы слышали. Так что, вау, что там происходит? Какие-то там конструкции, значит, они организовали. Я боюсь, как бы не что-то здесь такое страшное происходило. Какие-то, видите, они штуки положили в центре. Томазий, вы отсюда родом, да? Да. А как вы вообще узнали о этом мероприятии? И соседи по телевидению передают. А по телевидению Да, я показал. работаю. Это вещи вот как раз вот этих вот ЛГПТ? Нет, они не ЛГП... тут стояли какие-то, они, они митинг делали, что а, они оттуда требовали, не знаю. И они в течение двух месяцев, они здесь собирались собирали и да. взяли вот вы теперь сюда все да. сюда собрали да. и вы вышли для того чтобы вот этого их их шествия запланировано не произошло обязательно никак имеет у них допустим. Добуса Народ да. и допустим, раз здесь проходили да. и гуляли да. никто не меньше никто не говорил что пускай они стоять в домах занимаются, да. чем, чем хотят. За... главное проступи да. они не пройдут да а еще можно, позвольте, два вопроса. Меня интересует, как вообще вы, ну, лично вы с Саакашвили относитесь? Ну, отрицатель. отрицатель. Да. я понял. Вы, вы он, не... он никогда не думал про музыки, никогда не спустят грузинские ума. Угу. А да. Путину? Путин защищает свою родину, защищает христианство. По-моему, положите. Положите. Спасибо, спасибо, а -а -а. спасибо. Я думаю, что это еще и связано с тем, что я россиянин, поэтому, наверное, они несколько, многие, может быть, будут стесняться говорить мне, что он волк, преступник и негодяй. Ребята, что-то произошло в той стороне, и все люди начали звать людей вот туда. Ага, вот какой-то человек выступает с бордюра, о чем-то всем говорит. Я сейчас общался с людьми, такое большое количество людей русскоговорящих меня окружило, местные. И они мне начали объяснять, что он же делал на самом деле. Ну, во-первых, конечно, здесь присутствует политика в большом количестве. Может быть, 90% того, что сейчас вокруг нас меня происходит, это и есть политика. И, в общем, они сказали, что основной мотив тех, кто сегодня вышел, это против... Ну, тех, кто не куплен, тех, кто сам по себе, по своей доброй воле вышел. Это а, выход против вот этого вот ЛГБТ... За нас хороший Я говорю о том, что, как только я понимаю... Я, откуда? я из России. От yeah, Да, я говорю о том, что вы вышли, как я понимаю, против вот этого ЛГБТ-сообщества. Yeah, да. Вы я? говорите о том, что у них и так есть достаточно мест, которые они могут посетить. Yeah. У них есть бары, рестораны. Как я понимаю, их и так никто здесь не притесняет, поэтому нет необходимости в огромном количестве их выходить и чего-то демонстрировать. Да. Чего вы демонстрируете? Да. Вот я о чем говорю. Правильно я понимаю или нет? Правильно. Совершенно Правильно. Правильно. Здесь никто не надо быть. Никакого. Да. Грузия и вот Россия, Да. Все друзья. Да. И без сомнения, сколько лет будет да. и Так что это и здесь не будет никогда в да. И да. это все знают. Да. Вот я как раз сейчас с местными пообщался, они мне вроде так такую позицию рассказали, но еще они сказали, что вроде бы здесь и много политики добавлено. Нет, нет. Не правда? Нет. Не считаете так, да? То есть вы думаете, что конкретно люди исключительно вышли по, да. дан, по этой причине? Спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо. Как вас зовут? Георг. Георгий, все, Георгий. Георгий. спасибо. Женя, да. Спасибо. Такая история, ребят, все довольно добрые люди, все ведь разговорчивые, Зачем? Никто не стесняется никакой видеокамеры, абсолютно. Короче, на меня так смотрят странно местные жители. Вот я сейчас иду в красных шортиках. И местные жители толпой такие говорят. Вон, вон, смотри на него. Вон, вон. Видимо, что-то им показалось. Ребят, у меня есть визитная карточка. Я покажу свой инстаграм. Подписываемся на инстаграм. Так что, все нормально. Ребята, круто, конечно, что просто люди могут так вот выйти, сплотиться по какой-то причине, неважно. Просто все взяли, все вышли толпой и выразили свое недовольство. Ребят, вот, ребята, первая скорая помощь проехала. Ребята, в общем, я иду с этого мероприятия. Люди вроде бы еще прибавляются, в принципе, никто не расходится, но у меня чуть-чуть уже -чуть голову печет. Я со всеми пообщался, все узнал, что мне нужно. Сзади меня что порадовало, что очень такие, такие активные люди старше 40, старше 50 лет, в России такое представить невозможно, да, когда там какие-то у нас там мероприятия, митинги проходили, ну сколько человек было? Ну, какое-то количество было, но было в основном молодежь, да, и принято считать, что митинги – это дело молодых. А я спросил у местных жителей, говорю, ну почему это так происходит, почему у вас так много, тех, кто старше, там, 50-60, они говорят, а да, потому что мы за, свою, за своих детей выходим. Мы не за себя, мы за своих детей выходим, понимаете? Но В России, как я понимаю, это не принято, выходить за своих детей. Дети, молодые люди, прогрессивная молодежь, понимают, да, за что мы выходим, за что необходимо выходить. А старики в основном, нас это не касается, да ну меня посадят там, на бутылку посадят, в тюрьму, в КПЗ бросят, я, наверное, никуда не пойду. Такое вот разные, ребята, отношения, чтобы это отношение, чтобы вообще понимать, как происходит вообще в мире, в других странах, Нужно, конечно, путешествовать, ребята, нужно, видите, совершенно случайно здесь оказался. Просто вчера мне мой подписчик, спасибо ему, в Инстаграме сбросил новость о том, что вообще такие какие-то мероприятия происходят. Я сегодня спросил, где это, меня вот местные жители подсказали, пришел сюда. Там, вот видите, полиция просто перекрыла дорогу, много полиции внутри, так вот где-то сбоку, с краю стоят, контролируют процесс. Ну да ладно, иду в метро, ребята, вот здесь метро, я сейчас с него спущусь и доеду до старого города. И, в общем-то, покажу вам что-нибудь еще. Погнали в метро.